С 9 по 13 ноября туристическую Украину опять будет трясти. Акция «Мегабамба» оптом дешевле. Это не в первый раз. Акция знаменита сама по себе. Многие знают, как «Мегабомбарбию». Возникает вопрос. Что такое «Мегабамба»? И у меня есть ответ. А кто его знает? Сотни тысяч людей знают о существовании акции и уже не первый год. Что говорят они? Разводняк. И в чем-то они правы. Десятки тысяч людей пользуются акцией Мегабамба и покупают свои туры по акционным ценам на 30, 40, иногда на 70% дешевле рыночной цены. И эти люди, естественно, помалкивают. Почему, спросишь? А они боятся, что туров на всех не хватит. В чем-то они правы. Акция Мегабамба. С 9 по 13 ноября. Оптом дешевле.